Идет запись не. Идет. Даже Ротан не хочет, друзья. Как и вчера. А Косач хорошо там покрикивает. Обалдеть. Не хочет дергать. Ну чё, че? четыре карася и вчерашний пятый. Пожарим. Вкусно будет, ничего страшного. Не последний день живем. Мало кого поехал. Быстро летает молоковод. Газон херачит под 80. Правильно делают, закупают молоко. Пасуют, продают. Делают сыр у нас. Масло делают. Так что фигово молоко вообще какое-то говняное, блин. Все сливки скачивают. Делают себе сметану, добавляют порошок. Сметана вообще не настоящая. Такая херня. Друзья, вообще херня. Масло вообще классное. Это плюс. Но молоко дорогое, блин, 55 рублей там стоит. Это вообще дорого, блин. За такое молоко, которое блин, тоже с порошком или с водой там непонятно. и А вот сыр классный. Творожок, можно сказать, нормальный. Собирают все сливки, короче, Молоко можно дешевле делать. Они вот только, наверное, свои станки вот эти, которые, блин, пакеты делает. Да постерилизуют или как они там. Нет, не постерилизуют, она цельное, наверное, молоко. Ну как цельное, просто залито в пакет и все. Портится там через несколько дней. Вот, наверное, вот эти станки свои оббивают деньгу, нафиг возвращают. Поэтому такие цены большие, блин. Дорого-дорого это все. Я его пить даже не могу. Пьешь, блин. Потом желудок болит. Херовое молоко. Очень даже. Чем даже херовое молоко. А? Пошло на, на удочку дергать. Но ну, это рота, наверное. Резко как-то тянет. Давай посмотрим. Ротан, карась бы уже утянул поплаву в сторону. Айда А, ротан. Активизировался ротан. Видно, что дергает так. Ой, это что? Это я просто дернул спиннинг так. Ногой зацепил. Вот. Ну ничего, сорвался с горки сюда, прибежал. Чуть-чуть сбодрился, -чуть блин. Кровь <связь> маленечко двигнулась. А -а -а -а. Ничего страшного. Посидим, сколько посидим. посидим сколько посидим так а вот куда я прикормочку кидал вот сюда попробовать бабах вот сюда где-нибудь может карась тут стоит и точит так губой свой этот ну а так в принципе никто ничего не хочет мои проверить сколько памяти у нас осталось на телефоне так телефон откроем память откроем память да память так в телефоне 689 а в т... во флешке у нас всего места о да канал у нас почти пустая -мо а тут доступно 28 гигов вообще классняк это же вообще четко, друзья. Так, я, наверное, сейчас все видосы выделю. Так, стоп, зайду в память. Я, наверное, сейчас все с телефона перемещу. Ой, на телефон перемещу. Вот так. Зайду в файлы. Чтоб у меня, если фона, у меня флешка тупонет, она может у меня не показывать потом. Я, короче, это вырезать все и это как сказать подформатировать ее можно будет ааа короче гик 800 памяти что то не войдет что то не войдет друзья мне придется что то удалять Так, откроем память Посмотрим 478 О, кстати На телефоне 470 На флешке Так, сейчас мы откроем флешку Память устройства, флешка, да? Все видео Вот это надо нам так стоп скрины, музыка, <просу> нормально все. если что 6.25 mm -hmm. что у нас Антоха спит блин не ответил еще контакт ему написал Так, сейчас мы перекинем, короче, вот сюда. Оп! Ч ⁇ за бред, блин? Ч ⁇ не ловится-то? У меня уже интернет, друзья, через тридцать 34 минутки исчезнет Как-то так Да... Блин, ч ⁇ же... Ч ⁇ же, ч ⁇ же, ч ⁇ же, ч ⁇ же, ч ⁇ же... Взять, попробовать вот этот спиннинг. Сходить вон туда, закинуть его на ту сторону, блин. Может там... Чё будет? Подергивать-то. Черви есть. Трава на червях есть. Ну, немного, но есть. Но это все фигня. Сейчас попробуем подойти туда. Вот. Так вот, можно маленечко по травушке постучать. Ага, комара сейчас поднимем, блин. Вот так, росу тоже собьем. Вон туда хочу попробовать кинуть. Сюда, карасишку посмотреть может есть он там да не может он там есть просто может клевать не будет. сейчас посмотрим может будет какая поклевка дурная может будет а может и не будет вода текет откуда-то Прокопали непонятно откуда она только. Но здесь мелко, друзья. О, через тину кинул. Сейчас вот так. Воткнем чуть-чуть его. Оденем колокольчик ему. посмотрим будет так будет не будет так не будет Сейчас здесь ручей посмотрю откуда вон текет интересно странно блин посмотреть зайти может рыбка какая ходит в нем не болотинка там какая-то есть вот такая вот лужа. Сейчас здесь посмотрим. Ну, штаны у меня уже намокли, блин, колени. Лес какой гнилой, блин. Наготов.